Чтобы рекламная кампания стартовала, необходимо пополнить ее бюджет. Можно вносить суммы от 10 долларов любым удобным способом. Самый простой и легкий – с банковской карты. Для примера пополним на 100 долларов. В течение 48 часов происходит запуск рекламной кампании. Привлеченные клиенты начинают делать покупки. Все они отображаются в разделе «Продажи» со статусом «В ожидании». Ваш доход в виде кэшбэка в соответствующей колонке. Для вывода заработанных средств дождитесь их отображения в строке «Ваш кэшбэк» на виртуальной карте. Это произойдет после подтверждения покупки кэшбэк-сервиса. Со сроками подтверждения можно ознакомиться в разделе «Кэшбэк-каталог». Затем перейдите в раздел «Отправить» и выберите любой удобный способ вывода. Например, вывод на банковскую карту.